Здравствуйте! Меня зовут Антон, мне 35 лет. Сейчас я живу в Германии и работаю ведущим IT-инженером в одной крупной международной компании. Я хочу поделиться опытом получения терапии RB в Лурье Клиник. Летом 2016 я только переехал в Алмату и устроился на новую работу. Эта работа требовала от меня очень больших усилий. Мои умственные нагрузки были просто запредельными. Я вел несколько параллельных проектов и обрабатывал просто гигантское количество информации. Несколько месяцев работы в подобном темпе стали проявляться. Я стал ощущать усталость с каждым днем все больше и больше. Она накапливалась, и это негативно влияло на мою продуктивность. Когда я уже заметил, что эффективность моей работы падает, я, обрабо... я обратился в Лурье-клиник, где я получил 4 процедуры терапии арби. Буквально сразу же я почувствовал результат. Во-первых, мне стало гораздо легче сконцентрироваться на какой-то задаче, и стало гораздо проще переключаться между ними. Заметно улучшилась моя память. Я также ощутил... Существенные изменения в физическом плане. От прошлой утомляемости не осталось и следа. Утренний подъем перестал быть проблемой. Поскольку усталость существенно снизилась, стало оставаться больше времени на то, чтобы закончить какие-то незаконченные дела и начать что-то новое. Как раз а, в тот момент я получил приглашение на телефонное интервью, с одной крупной международной компанией и понял, что мне нужно к нему подготовиться. Я начал ходить на курсы разговорного английского, я начал изучать новые технологии, новые инструменты, которыми пользуются в международных, в зарубежных IT-компаниях. Вот. И все это я делал наряду со своей основной занятостью. Телефонное интервью прошло как нельзя лучше, и мне предложили контракт и релокацию для меня и всей моей семьи. Я хочу отметить положительное влияние терапии ОРБИ на состояние здоровья. Однажды я пришел на эту процедуру весьма простуженным, и я очень удивился, когда через 10 минут после процедуры от простуды не осталось никакого следа. Более того, на протяжении года после прохождения курса я вообще ничем не болел. Я хочу порекомендовать терапию РБ всем, кто ценит свое здоровье, время, эффективность и хочет подпитать свой мозг, дать ему больше ресурсов. Я выражаю благодарность доктору Арману Женисовичу и всему персоналу Лурье Клиник за оказанную заботу и внимание. Большое спасибо.